В чем идея приходит человек приходит клиент и говорит у меня есть какая-то проблема ну какая-то есть проблема то ли он не может работать, то ли он не может там денег достаточно заработать да то ли он не может пару найти и так далее и мы можем догадываться что причиной этого являются вернее причиной у этого может быть две таких самых главных, самых больших, самых фундаментальных. Я сейчас включу доску, и чтобы показать на этом. Да, значит, вот есть мечта клиента. Вот мы ее назовем. Мечта или цель. Вот сам клиент. И вот он этот слева направо, преодолеть почему-то не может, по какой-то причине. Что может быть причиной? То есть он, может быть, делал много попыток, он делал, прикладывает какие-то усилия, он хочет это, но, во всяком случае, декларирует, что хочет, заявляет, что хочет. И день за днем, месяц за месяцем, год за годом он туда, к мечте своей, попасть не может. Потому что, либо между... Клиентам и мечтой есть забор или шлагбаум, или бетонный блок. Я не знаю, что это. Но у каждого свои препятствие То есть, есть препятствие Между клиентом и мечтой есть препятствие Препятствием, как правило, является какое-либо убеждение. Какие могут быть убеждения? Да, что нельзя честно заработать? Деньги там, в нашей стране нельзя заработать, в нашей стране нельзя честно заработать. Все мужики козлы и так далее. Да? То есть какое-то убеждение, человек декларирует, я хочу денег. Но на самом деле он даже к людям, у которых деньги есть, может относиться не очень хорошо. Может быть он считает, что они все нечестные заработали большие деньги. Ну а он, конечно, хочет остаться честным. Да? То есть имеется какое-то убеждение, препятствие на пути клиента к цели, преодолеть которое он не может самостоятельно. Это, ну, назовем это просто мировоззрение. Да, вот какое-то мировоззренческое препятствие мешает перейти к этой цели. Либо вторая причина, почему клиент не может попасть к мечте, ну, не клиент а человек, просто, да. У него просто у него просто нет ресурса, чтобы туда попасть. Чтобы доехать, да? То есть вот, у него машина есть. Да что ж так Вот нет у него ресурса. Есть. Машина есть, а бензина нет. А что может быть? То есть у него нет а, достаточно достаточного уважения к себе, да, у него нет каких-то эм, представлений себе, согласно которым он заслуживает эту мечту, у него может быть нет необходимых знакомств, он может быть живет не в той стране даже, он, у него может быть нет веры в себя, уважения к себе, у него может быть нет какой-то суммы денег, у него может быть нет какой-то внешности необходимой соответственно, да? то есть это то, что является его вот богатством, которое он носит либо за плечами, либо не за плечами. Это его ресурс. Что делает психотерапия, что делает психолог, что делает коуч, что делает любой личностный тренер, ну, хороший, в виду, да, который ставит своей целью все-таки помощь. Людям. Необходимо сделать так. Либо, пути, либо разрушить это... Препятствия? Как его можно разрушить? Ну, какой-то вот работой, ради которой приходят психологу, Поменять убеждения. Поменять убеждения не экологичные на экологичные. Уже мужики не козлы, а прекрасные люди. Уже внешность у клиента вполне подходящая, чтобы замуж выйти. И деньги, оказывается, не только воровством даются, но и честным трудом. И больше того, даже любимой работой можно деньги заработать и так далее. То есть мы меняем убеждение клиента, меняем его представление о мире. Убираем неэкологичный и создаем экологичный, хороший, приятный, который его будет вести к этой мечте. То есть это фактически ему дорогу выстилаем вместо стены. Это его будут новые убеждения. Либо если эти убеждения, ну, либо э, невозможно их полностью разрушить, невозможно их полностью поменять, либо частично сменили, да, то есть они там два раза стеночка это стало меньше, но не хватает, нет запаса полного, чтобы э, довести клиента до цели, то ему необходимо просто дать такое количество ресурсов, которые его просто как на ракете перенесет мечте, какую-то невероятную веру в себя, какое-то невероятное уважение к себе, какую-то невероятную цель в жизни. Вот если мы говорим про лечение болезней, особенно опасных, смертельных болезней, то достигается это именно этим способом. Первый вопрос к такому больному, зачем вы живете, зачем вы хотите жить и зачем вы хотите выздороветь? Если ответа нет, выздороветь будет тяжело, если есть ответ и человек совершенно уверен в этом и совершенно верит в свой ответ, то да, он может запустить механизмы самоисцеления в своем организме, которые ради его большой и великой цели, которую он сам себе поставил, действительно исцелят его организм и поборят ту болезнь, которую он мог иметь. Вот именно с этим работает психотерапевт, коуч, хороший психолог вносит изменения, помогает клиенту вносить изменения в его жизнь посредством влияния на его психику, меняя сознание, меняя мышление, меняя мысли, мы меняем жизнь человека. Это раз. О чем хотелось сказать. То есть вот это и есть настоящая работа. Все те представления, которые у нас имеются, из смешных фильмов про смешных психологов из смешных книг из анекдотов из анекдота как я рассказал психологу о своих проблемах после чего он записался к своему психологу это конечно все шутки юмор или нехватка профессионализма. на самом деле все происходить должно так как я рассказал сейчас так а, то есть это сама идея, это то, зачем надо идти к этому специалисту. Если вы видите перед собой такого специалиста, да, если вы ему доверяете, если вы верите, что он может помочь, имеет смысл к нему обратиться.